Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады такому значительному интересу к нашему первому вебинару по практическому применению везума по теме, который и так касается практически каждого из нас. А за последнее время приобрела особенно громкое звучание в связи с национальным проектом БКД и в связи с изменениями в законодательстве и целым рядом инициатив по вытаскиванию общественного транспорта в наших городах оттуда, где он оказался. За последние несколько лет в наш профессиональный лексикон вошел целый ряд понятий, которые хотя и нашли отражение в разных документах и методичках, но при этом остались во многом неформализованы или же формализованы ну, не очень корректно. Как транспортные планировщики мы для себя их определили таким образом, как вы видите на этом слайде. По теме нашей сегодняшней беседы наиболее интересна, очевидно, оптимизация или же реформа маршрутной сети. Под оптимизацией вообще в русском языке, благодаря последнему опыту, стало пониматься нечто не очень хорошее, а именно сокращение, ну и итогом которого мы очень часто видим качество общественного и особенно засилье индивидуального транспорта на наших улицах. Что такое транспортная реформа, тоже общего мнения нет, и главное, очень часто совсем непонятно, для чего она делается. Ну, кто-то, например, скажет, что надо соответствовать закону 220 ФЗ, поэтому умри, но ну реформируйся, а то есть такой подход формальный. Кто-то вкладывает иные смыслы, но общая суть, все на разных уровнях понимают, что так дальше нельзя, и с этим качеством надо что-то делать. А самое главное, приходит понимание, что общественный транспорт все-таки для города это не бизнес, а составляющая инфраструктуры, и более того, это важнейшая часть его инфраструктуры, которая обеспечивает связи между частями города. Так как мы пропагандируем правильное планирование, то, естественно, что мы предлагаем рассмотреть наиболее логичный и последовательный набор взаимосвязей, которые должны быть использованы в рамках разработки документов транспортного планирования в связи с общественным транспортом. И здесь главное, главное учесть вот эту триаду, которая представлена на этом слайде. Оптимальность с точки зрения инженера, с нашей точки зрения, она выражается во возможности и необходимости вязать интересы трех главных сторон данного процесса. То есть главное для пассажира это возможность скорейшим образом доехать от точки А до точки Б с подобающим комфортом и за разумно минимальные деньги. Ну и доехать естественно общественным транспортом. Перевозчик выполняет транспортную работу, которая ему должна быть достойна и вовремя оплачена, Администраторы администратор или же заказчик перевозок, организатор перевозок, он должен потратить на все это дело оптимально разумную сумму и при этом обеспечить вот ту самую инфраструктурную часть, инфраструктурную составляющую, которую представляет из себя общественный транспорт. Ну и, конечно же, все это должно происходить с учетом аспектов городостроительной планировочной политики, то есть транспорт должен обеспечивать связанность существующих частей города и учитывать интересы социально-экономического развития, то есть должны учитываться те параметры, которые закладываются в схемы развития городов на рассматриваемые горизонты планирования. Ну, вот, собственно, на решение этой задачи, на увязывание всех интересов, на увязывание э, всех э, уровней взаимодействия между сложными частями транспортного организма и направлена технология, для которой предназначена программа «Визум». Работа по приведению маршрутной сети в порядок, она сложная, комплексная. Вот, но ну, она всегда укрупненно строится по одному общему алгоритму, который вы можете видеть на этом слайде и который в конечном итоге позволяет учесть и экономические параметры, это включая стоимость эксплуатации, выбор тарифа, расходные, инвестиционные составляющие, налоговые составляющие, естественно, чтобы, расширенные экономические эффекты, и произвести тонкую настройку таким образом, чтобы э, люди в городе при построении сети почувствовали минимум неудобств. Да, как раз э, действительно при любой оптимизации какие-то маршруты явно должны исчезнуть, а может быть они должны не исчезнуть, они должны начать ходить по-другому. Но вот как раз на вопросы этого и отвечает технология, которая заложена в программу Визум. Потому что любые ухудшения транспортной связи, они недопустимы, и это как раз то, чего все боятся. Ну, если посмотрите на панические совершенно заголовки средств массовой информации, касательной Петербургской реформы, Тверской реформы, реформы в других городах. Потому что действительно есть разный, есть не очень продвинутый опыт, есть опыт прямо печальный. Одно из Причин, почему же так все происходит, это то, что многие вещи пытаются считать дискретно, там, считать маршруты по отдельности, считать максимум отдельный вид транспорта по отдельности, но это приводит к очень крупным и достаточно дорогостоящим ошибкам. Понятно, что они все не, не, не, фарта, не фатальные, но они именно очень дорого стоят, и дорого стоят и в деньгах, и в репутации, и кучи других экстерналий. Транспортная модель работает по принципу многократной оценки сценариев «Что же будет, если?». Вот я сразу оговорю, что мы являемся сторонниками максимально сбалансированного подхода к изменениям, то есть нам нужно не допустить потери связи и вынужденного ухода людей с общественного транспорта на разного рода суррогат, и тем более изменение общего параметра модального расщепления в пользу индивидуального транспорта. Вот, вот это показатель, вот этот модель Shift, это, пожалуй, наиболее яркий макропоказатель перспективных последствий изменений. Даже, то есть это не пассажиропоток, а именно показатель, или расщепления, то есть. Процента людей, которые пользуются для своих корреспонденции индивидуальным и общественным транспортом, это наиболее яркий показатель, который предполагает оценку в динамике тех изменений, которые мы предлагаем и которые рассчитывает программа. Но основной показатель качества системы это скорость, скорость корреспонденции, так как перерасчет транспортного спроса и предложение в среде визум делается по очень большому количеству параметров одновременно, то решение наше позволяет оценивать эти параметры интегрально по всей сети и более точечно по отдельным элементам. То есть мы приводим изменения в системе и смотрим, как же меняется скорость корреспонденции в системе. Если эта скорость увеличивается, значит, мы на правильном пути. Если эта скорость уменьшается, либо интегрально, либо на каких-то участках отдельно система позволяет это увидеть, уменьшается сильно, то значит, какие-то здесь произошли ошибки, что-то на... Надо подкрутить инфраструктурно, организационно, финансово и предпринять другие сопутствующие меры. Вот. Ну, с отдельными проектами в общественном транспорте мы начали работать еще в 2011 году и в частности обосновывали возвращение трамвая, так достаточно истерично снятым, снятого одним из предыдущих руководителей, на Садовую улицу в Петербурге. Вот. Ну, как показала практика, решение оказалось очень удачным и до того момента, пока исполнители следовали нашим рекомендациям в организации движения этого маршрута, конкретно речь идет о маршруте трамвая номер три от Сенной площади до площади Тургенева, все было до, до площади Репина, все было очень хорошо и здорово. Ну, потом появились наслоения, но, вот, к сожалению, далеко не всем рекомендациям последовали, и все проблемы мы считаем, они связаны именно с этим. Но тем не менее маршрут есть, он работает и фактически благодаря нам благодаря расчету, благодаря той технологии, которую мы смогли преподнести и доказать, было принято решение о возвращении трамвайного движения в центр города, который которая во многом является его визитной карточкой. А вот наиболее такие уже крупные комплексные проекты городской транспортной среды с подробной проработкой именно системы Т у нас пошли с 2016 года. И вот я хотел бы обратить внимание на наиболее заметные аспекты. Вот такой наиболее крупный проект, который делался совместно с коллегами из СИСТРы и ряда других международных организаций, это проект Транспортного мастер-плана города Алматы в Казахстане. Одним из результатов которого явилось представление граду и миру первого в, на, на пространстве СНГ участка скоростного автобусного транспорта в Биартии. Был введен этот участок в эксплуатацию осенью 2018 года. И вот на этом слайде вы видите, насколько изменился пассажиропоток на диаграмме видно расчетная картограмма пассажиропотока, и насколько уменьшилось насколько увеличилась скорость, уменьшилось время пробега по участку после реализации этих мероприятий. Но ну, там были еще другие мероприятия по системе в целом, которые позволили упорядочить движение общественного транспорта. Разрабатываются мероприятия по, продли... по продолжению системы BRT, легкий рельсовый транспорт, надеемся, все-таки когда-то будет построен. Вот, так что достаточно эффективно оказался, оказалась та методика, которая была предложена для Алматы. Вот, ну, в Российской Федерации у нас таких общественно-транспортных крупных было два проекта, которые именно так, в фокусе рассматривали именно системы общественного транспорта. Это мероприятие КСОТ для города Краснодара, которое мы делали совместно с коллегами из Высшей школы экономики в рамках проекта большого Здесь в первую очередь рассматривались мероприятия по приведению городской и транспортной сети общественного транспорта в порядок в плане инфраструктуры. Маршрутная сеть практически не рассматривалась, кроме расчета новых трамвайных маршрутов по продлениям трамвайной сети. В принципе, наверняка можно считать и другие виды транспорта, но здесь есть такой нюанс, что в городе Краснодаре единственным в Российской Федерации полностью нерегулируемый тариф нерегулируемый тариф, особенно при той системе, которая сейчас применяется по тарификации этого проезда, но он в принципе, в принципе не оптимизируется, потому что он разбивается, то есть каждая поездка разбивается на множество сегментов, и тут совершенно другое потребительское поведение. Вот. Ну, вот в Алматы, кстати, как раз тарифами поработали, что привело, во-первых, к, вы, к выводу из тень значительных сумм проездной выручки и улучшения положения основных городских перевозчиков. Вот. А наиболее проработанный в части сети общественного транспорта был проект в городе Оренбурге, где как раз у нас стояла задача найти оптимальную для них новую конфигурацию сети. То есть было... было произведена оценка объемов перевозок, по, по, по каждому из маршрутов и по сети в целом. Основной проблемой с Оренбургом стала проблема с данными, потому что так как здесь фактически каждый маршрут это один перевозчик, вот, ну, вот, кроме муниципального перевозчика, у которого есть некоторое количество троллейбусов и автобусов, и который работает, ну, мягко скажем, не очень эффективно. Вот, но тем не менее удалось свести все это воедино. Были установлены параметры объема перевозок, не несмотря на то, что целый ряд замеров нам благодаря вот такому, такой несогласованности сделать в полном объеме не получилось. Вот. Но, тем не менее, в итоге модель позволила создать целостную картину и сделать перерасчет предлагаемой новой маршрутной сети, в виде двухуровневой маршрутной сети. То есть, это магистральные маршруты, такие метробасы, метротроллейбасы, так как их называют в мировой, мировой литературе и сети подвозящих маршрутов. Магистральный маршрут предполагает высокую частоту движения на протяжении всех суток с утра и до позднего вечера, большой подвижной состав, максимальную скорость движения по всем участкам, то есть были рассмотрены и варианты, как ускорить непосредственно сообщение в виде разработки системы выделенных полос общественного транспорта, приоритетного проезда перекрестков. Вот. Ну и вот на правом слайде видите изменение пассажиропотока, которое в, кон в конечном итоге должно было бы произойти после реализации всех этих мероприятий. То есть по, по большей части маршрутов, по большей части направлений, если видите, идут красные цифры, это увеличение пассажиропотока, уменьшение пассажиропотока, синие цифры, они в, основ в основном представлены на тех сегментах, где сейчас в Оренбурге очень большая перегрузка. Проект получил поддержку на всех уровнях, на уровне губернатора, но, к сожалению, по независимым от нас причинам, пока что там все зависло, и когда будет реализовано, и в каком объеме, пока непонятно, хотя постоянно поднимают разговоры, что да, реализовать надо бы. Но вообще особенность везума это возможность получить на выходе полный набор параметров и документации для принятия решений по рассматриваемой нами тематике. То есть это рассчитываются и количественные, и качественные прогнозы, очень многие вещи рассчитываются автоматизированно, но на этом более подробно остановятся коллеги, поэтому чуть-чуть проскочу дальше, сделаю только последний акцент вот на этот слайд, который, не знаю, насколько хорошо видно, потому что все достаточно мелко, но, наверное, какие-то отдельные показатели в таблице читаются. Для удобства понимания, что здесь слева у нас данный, дан перечень основных показателей, которые позволяют рассчитать математическое моделирование системы общественного транспорта Везуми. Это расчет себестоимости эксплуатации, это расчет накладных расходов. Можно привести данные как по 518 приказу, так и ввести данные, которые непосредственно живые используются в конкретных предприятиях. Предприятиях. То есть фактически наша технология, технология наших немецких коллег и партнеров, она предполагает возможность очень подробно, даже, ну такой расчет, конечно, называется укрупненным, но тем не менее это очень подробный укрупненный расчет экономического положения предприятия, экономического положения всей системы перевоза к общественным транспорту. Вот. Ну, единственное, единственное, что здесь нужно для того, чтобы успех был, это сотрудничество с заказчиком в области обмена данными, потому что если обмен данными налажен некачественно, ну, многие вещи, конечно, можно досчитать, потому что система построена так, что она позволяет закрыть все недостающие ячейки и показать какие-то цифры. Чаще всего этот расчет будет достаточно точным, но, тем не менее, если сотрудничество полное, есть хорошее взаимодействие, взаимопонимание и в части пассажиропотоков, и в части реальных цифр экономики, то результат будет практически стопроцентным, а так как мы занимаемся перспективным моделированием, и все такие вещи, как реформа маршрутной сети, там, закупки подвижного состава, тем более какие-то инфраструктурные мероприятия, они рассчитываются не на год и не на два, а на десять и более, то перспектив Эффективное моделирование позволяет оценить экономические параметры на много-много лет вперед, что является, в принципе, залогом успеха для решения различных инвестиционных проектов, которых сейчас обсуждается, ну, мягко скажем, очень много. Ну, на этом я свой небольшой экскурс прекращаю и передаю слово коллегам, которые расскажут подробнее, какие же функции заложены в нашей основной работе инструменты и как он их реализует. Traffic modeling, like presented before, uh, is done by many cities and uh, thousands of uh, traffic planners all over the world. For an instance, the city of Zürich in uh, Switzerland modeled all modes of transportation and optimized operation in order to reduce private transport within the city. Трансмоделирование пользуется в многих городах ну, Европы, мира, в том числе город Тюрг в Швейцарии, они создавали мультимодальный транспортный модель и моделируют все виды транспорта, в том числе индивидуальный и общественный транспорт. Публичный транспортный оператор в городе Дрезден um, uh, uh, uh, в моделировал его работу до планирования 2030, и свое развитие сети до 2030 года. Ну или также немецкая железная дорога Deutsche Bahn они также работают с моделями для того чтобы оптимизировать, разработать оптимальное расписание движений поездов дальнего исследования. So, uh, Многие города uh, Европы пользуются uh, визом, ну, программой обеспечения ПТВ uh, для того, чтобы оптимизировать uh, общественный транспорт. today сегодня я хочет вам показать непосредственно в визу, uh, как мы можем моделировать общественный транспорт Визум uh, – as as and and это пакет для макроскопического транспортного планирования, и она работает с, с транспортным спросом, как и с транспортным предложением. Uh, мы начнем с транспортным предложением. Классическим источником трафика является сеть, и она состоит из узлов и отрезков. Здесь вы можете увидеть город в центре Германии, который часто используется в наших примерах. Besides those nodes and links visum holds a dedicated public transport data supply uh, model which allows to model the supply in a much more detailed way uh, здесь мы видим uh, общественный транспорт и, сказать, здесь можно очень подробно uh, представить uh, потому что вот сам uh, модель данных заточен именно в том числе под общественный транспорт вы видите уже эти желтые точки, это остановки, но на самом деле там это более подробно. Там есть остановки, зона остановки и пункты остановки. Elements. Если взять только остановки, то это недостаточно для того, чтобы правильно отразить работу общественного транспорта, и поэтому мы добавляли вот эти двух дополнительные типы остановок. Пункты остановки они показывают, где поезда и трамваи действительно останавливаются, а зоны остановки uh, это, они соединяют как раз пункт остановки и представляют, ну допустим, платформу, на которой пассажиры должны добираться, чтобы использовать пункт остановки. This uh, dedicated модель данных позволяет точно изображать пересадки Модель данных позволяет точно изображать пересадки и, например, можете определить необходимое время пересадки с одной платформы на другое. Вот здесь мы видим вот этого матрица по времени пересадки. Это можно, конечно, также в редактор сети отобразить. Кроме остановки, конечно, есть еще маршруты и варианты маршрута для того, чтобы ну, правильно отобразить общественный транспорт. The lines and the line routes can be digitalized in the network editor and can depict it in the line uh, root course layer. uh beside the uh, tabular representation of the timetable, it's always uh also available the timetable in a graphical distance to time chart. Here you can see for an example two lines, the green line and the blue line, which selected with selected stops and on their journey. And you can as well see the arrival and the departure time at each stops. Um, and of course all the display is adjusted adjustable by setting up graphic parameters. Помимо табличного представления расписания, также доступна как диаграмма времени и расстояния. Здесь вы видите, например, две маршруты, зеленые и синые, с выбранными остановками в пути. Также вы видите время прибития и отправления, цифры зеленые и красные. Вес это отображение можно настроить в графических параметрах. также есть такое диаграмма схематического расписание где можно Увидеть интервал движения конкретных маршрутов на остановках. The width of the edges here the frequency of the supply. The figures at stops So this makes it easy to assess the transfer conditions at each stop. Ширина рыбра показывает Цифры на остановках представляют минуты прибытия отправления. Это позволяет легко оценить условия присадки на каждой остановке. Should be enough for the supply. Let us now have a look at the demand. In macroscopic transport models, the demand is most times represented in matrices. В макроскопических спрос чаще всего представлен в виде матрицы. Here you see uh, matrices on a zone level. There are 90 zones, so you see, uh, we'll have about 90 by 90 OD pairs to fill. This data comes from traffic surveys or from classical demand modeling. Здесь вы видите матрицы на уровне транспортных районов. В данном примере там 90 транспортных районов. Поэтому у вас будет 90 на 90 корреспонденции э, для заполнения. Вот эти данные они можно получить э, из э, обследования пассажиропотоков или из классического моделя спроса. Э, да. So we saw about the supply, we saw about the demand, and now an assignment. Теперь мы увидели, как спрос и предложение представлены в визуме. Давайте теперь перейдем в перераспределение. Перераспределение, она как раз объединяет трансцентный спрос и предложение и включает в себя поиск кратчайшего маршрута расчет сопротивления и выбор кратчайшего пути I restricted the network to the green and the blue line with one major transfer stop in the middle and run the assignment and Um, public транспорт passes, which means that every passenger is assigned to this network and giving um, connection and its, uh, its, time and its route. Uh, он um, сейчас uh, предложил ограничен uh, предложение на двух маршрутов uh, зеленые и синые. И в таблице там можно было бы можно было увидеть все свойства, которые входят в этих маршрутах. Это здесь конкретные, здесь конкретные пути, которые используются эти маршруты со своими свойствами по сопротивлению. And these results can now be um, depicted in different ways within Visum. So the classical way is on line bars uh, in on the network. And it is also possible to put this on the timetable here um, on for line bars on the specific vehicle journeys. Классический вид это слева на, ну, на схеме, где мы в зависимости от ширины балки отображаем потоков. но можно также посмотреть справа, где уже смотрим конкретное отправление, и увидим пассажиропотоков по каждое отправление, между каждым участок сети. And this, it's a uh, classified visualization with the amount of passenger and the amount of passengers in this way that green is where every passenger is finding a seat. Yellow or orange is where the, seating, uh, the volume is higher than the seating capacity. And red means that the vehicle capacity is maybe not sufficient. Данный вид справа он классифицирован по количеству пассажиров и э, нашедших в э, сидящее место. Значит, если зеленые, ну, значит, э, они нашли э, сидящее место. Если э, объем превышает количество сидящих мест, э, то это будет желтым отображено. И если, э, если красный, значит тогда вместимость э, самого транспорт средства, включая так, стоящих мест, превышена. To focus more on the transfers, um, Visum provides also the transfer display uh, on stop level. What you see here is uh, arriving and departure uh, journeys and the circle represents a clock where arriving and departure minutes are depicted on the circle segment. This is most helpful if your service Has, uh, fixed Чтобы сосредоточиться на пересадках, Визум имеет возможность отображать пересадки на уровне остановки. И то, что вы здесь видите, это прибытие и отправление. И там круг представляет собой ну, типа часы, где на сегменте круга изображена минуты прибытия и отправления. Это наиболее полезно, если ваш маршрут имеет фиксированный интервал движения в течение одного часа. Нажав на Пробитие и отправление выделяется связи, отображается минимальное время пересадки, а также заданное время пересадки. The amount of passengers as well as the number of transfers can be depicted in the schematic line diagram as well. Doing so, you количество пассажиров а также количество пересадок также могут быть изображены на схематическом графе сети расписания при этом вы можете определить наиболее значимые соединения и учитывать это при оптимизации расписания Beside all this uh, graphical um, assessments, it's uh, also possible to calculate network wide indicators here for an instance, the total transfer wait time for passengers or the uh, journey time multiplied by the passengers. in the whole network. Помимо всех этих подобных оценок, также можно рассчитать общественные показатели. Вот здесь он использует матрицу формы для расчета показателей эффективности, такие как время в пути и пересадки, суммированным для всех пассажиров. Uh, this will help me это поможет ему в последствие сравнить различные сценарии моего планирования общественного транспорта. What I would like to emphasize is that everything I showed you before is integrated within one product uh, program. So you can arrange your windows like this to use multiple scale uh, and use multiple split uh, screens to see all windows are synchronized. И э, хочет подчеркнуть, что все эти взгляды полностью интегрированы в одном программном обеспечении. Значит, вы можете расположить все эти окна там на своем рабочей поверхности и между ними э, переключаться и э, ну, скажем, использовать даже несколько экранов и все происходит синхронизированно. Um, this is not only But it's also more important uh, each modification you're carrying out is automatically applied to all views, so you have one database and all views are just representing one, uh, the, the, the same data это не только полезно для навигации но еще важнее что каждая вами выполненная модификация автоматически применяется к всем отображениям Возможно, вы знаете программное обеспечение, которое охватывает функциональность одной или двух этих функций, но вряд ли вы найдете такое программное обеспечение, которое как раз это делает так, одновременно во всех uh, видах представления. Everything till now uh, just depicts the public in the user perspective. Пока мы ä, отображали общественный транспорт с точки зрения пользователей, да, а видим, на самом деле, также э, имеет возможность представлять э, э, информацию с стороны перевозчика. You can see in the graphical uh, timetable that the schedule depicts is a well-optimized schedule for operating perspective. Between uh, journeys, there are enough preparation time to start a new one. Uh, by the way, the preparation time is an attribute of the journey. Um, you can see that the green line has an uneven number of journeys. So that's important if you uh, do line blocking In the end, as I will show you in a minute. Расчет оборотов трансфер средств показывает количество необходимых трансферных средств. В графическом таблице вы видите, что отображение показывает оптимизированный трафик, ну или график с точки зрения производительности. Между поездками достаточно время для подготовки к новой поездке. И, кстати, необходимое время подготовки является атрибутом э, поездки. Также можете видеть, что селенный маршрут имеет не одинаковое количество поездок. Это важно знать, если вы пытаетесь построить закрытые обороты. Uh, the line -block and the number of vehicles equals the number of rows so here you can see that four vehicles are needed to operate this supply for the green line you see there is an empty trip needed to reach the start of the block for the next day again um, redactor оборотов маршрутов показывает uh, результаты процедуры расчета оборотов и показывает поездки и время подготовки. Количество трансферных средств равно количеству строк. Итак, вы видите, что для работы с этим предложением необходимо 4 трансферных Для сельскохозяйственного маршрута вы видите пустые поездки, необходимо для того, чтобы снова добираться до начала оборота также эту информацию в чтобы вы могли Информация о использовании транспортных средств также доступна на уровне поездки, и, значит, это может отобразиться в графическом расписании. And uh, of course, uh, there are lists which shows the service, service mileage, the empty mileage, and as well the all the other cost types. For example, you see here the costs of the vehicles. Uh, in this case, it is five uh, hundred money units for uh, four vehicles. Также можно смотреть списки, в которых показывает пробег набору поездок, пустой пробег, а также виды затраты. Например, вы видите стоимость транспортных средств, в этом случае 500 денежных единиц на 4 транспортных средства. Uh, i have arranged my window a little bit for this and now i will shift one uh vehicle uh, journey a little bit and you will immediately see this will cause problems in the line blocking in the vehicle с помощью этого набора инструмента я хотел бы показать вам небольшой пример, как вы э, можете использовать для планирования и оптимизации вашего общественного транспорта. Учитывая как пользователя, как и перевозчика, для этого я немного, э, перевозчика, для этого я немного, э, немного поменял отображение и э, перенес одну поездку. Вы видите, что. Это немедленно влияет наоборот маршрутов, которые теперь показывают, что имеются конфликты. Uh, maybe we can see another example. Um, we now try to shift every um, vehicle uh, journey, that the, the transfer at the Uh, major transfer point is optimal. Um, давайте посмотрим на другом примере. Является, ну, остановка Штайнтор является важной остановкой для пересадки. И предполагаем, что пассажиру не нужно время на пересадку, и мы сейчас создаем расписание, оптимизированное для uh, пользователей и as well as Он сейчас перемещал вот эти стыковочные поездки, и как мы видим результаты, что это ну, повлияет на обороты, что надо его заново рассчитать. You can see now that six vehicles are needed to operate this schedule, and you can see that the uh, um vehicle costs is rising uh up to one hundred fifty percent. Теперь uh, результаты показывают, что для работы по этому расписанию требуется шесть транспортных средств. Это повесло uh, стоимость транспортных средств на 150 процентов. But the network uh, network-wide indicator shows that we gain about 30, uh, 70 thousand minutes for the Показатель по всей сети показывает, что мы наберем 700, 70 000 uh, минут перемещения пассажиров и uh, это можно также И uh, это можно также посмотреть на всей сети в виде корреспонденции, откуда куда они едут, uh, и принимать uh, ну, ну, понимать, как это uh, меры. Uh, это, здесь мы видим, конечно, только один простой пример, где пассажиры переходят с одной на другой участок. So having the benefit and the cost of the measure, you can immediately decide if this is worth doing. So in summary, Visum not only provides a complete set of user perspective, but also providing multiple tools to assess the operating operator perspective. Uh, в заключение можно сказать, что Visa не только предоставляет полный набор с точки зрения пользователя, но и также несколько инструментов для оценки с точки зрения перевозчика. И можно это опыт принимать okay. во внимание ри, а, при... As I mentioned in the beginning, I just touched the most common functionalities of all models. There are more to discover and, of course, more questions to be asked, and we would be happy to answer this. Uh, это мы коснулись только, скажем так, самой распространенной функции в модулях, которые имеются в визаме. И если есть более подробные вопросы, то обращайтесь к нам, задавайте вопросы, покажем, ответим.